Своих сыновей Плача крестят во след умоляю вернуться домой Призвала их Россия Как было не раз Эшелоном везут Пацанов на Донбасс Как на фронт в сорок первом Они увозили отцов Под символом Z Без сомнения души положат за други своя В этой битве совсем неуместна ничья Не удастся нацистам спастись от меча Они будут разбиты и сгинут сожженных поля Страны. Слава тем, кто вернется живыми с войны Память тем, кто останется в черных окопах ее Война — это план